Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. У меня есть некоторые изменения в интерьере, и я бы хотела вам их показать. Ну, начнем с того, что с растениями все в порядке. Чувствуют они себя хорошо. Начну с мураи. У нее, посмотрите, красные ягодки появляются. Прямо здесь тоже. Жду не дождусь, когда их можно будет попробовать. Но они еще не созревшие, они только вот начали краснеть. Бугенвилли продолжают скрашивать темные зимние вечера. И вот еще одна красоточка тоже. Такое цветение у нее здесь очень много появляется. Хотя лысенькая стоит, листья скинула, решила голубь стоять. Но в прицветниках. Плюмбага там тоже вот. Цветет, у него тоже очень много появляется новых бутончиков. И я заметила, у мединилы появляется везде такой рост. Не знаю, то ли это цветочные почки она будет закладывать, то ли еще ярус листьев будет выпускать. Ну там, конечно, совсем чуть-чуть видно, но я вижу это уже. И моя карамелька «Филадендрон». Смотрите, у нее какие листья становятся, мне нравится. Смотрите, все-таки все равно какая-то, вот, знаете, у нее варегатность выступает. И такие, смотрите, листья бурые становятся, карамельного цвета. Не зря же я карамелька, да? То есть мне нравится. Видите, сколько листьев у нее наросло. И там вот листик уже лезет. То есть разрастается очень хорошо. И посмотрите, возле водопада... Кофейное дерево как прям подросло, здесь влажность все-таки повыше, и ему очень нравится. Прям листья вообще, очень хорошо подрос. Конечно же, большая заслуга, это, конечно же, освещение, которое мне дали на тестирование. Лампы, конечно, супер. Водопад. Внес сюда свою лепту, потому что он, как работает у меня, как увлажнитель воздуха для растений. Ну, кроме того, как водопад дает увлажнение, но он еще и вписался очень хорошо. Он очень красиво смотрится среди растений. Кто давно смотрит мои видео, они, наверное, конечно же, сразу заметили изменения, что в моем водопаде нет рыбок. А сейчас я покажу, куда пропали мои рыбки. Зам директора никуда не пропал. Он даже подрос. Видите? К рыбкам он тоже не лез. И в водопад ни разу не прыгал. И растения не кушает. Он очень-очень умненький котик. А вот сюда переехали мои рыбки. Вот так они вписались в интерьер. Появился у них домик. Сейчас я поближе покажу. Ну и добавились, конечно, рыбки. Вот такие вот добавились рыбки. В общем, вот такой подводный мир. Я хочу сделать декор красивый. Ну, для начала я думаю, что хорошо. Такие неончики красивые. Сомик где-то лазит. Аквариум на 100 литров. Не маленький. Такой хороший. Для начала пойдет. Вот такие жители. Новые появились. Вот такие изменения. Думаю, что в лучшую сторону. Очень интересно наблюдать за рыбками. В водопаде, конечно, они вообще не просматривались. Они просто прятались там и все. А здесь они прямо на виду. Ну и, конечно же, здесь рыбок можно побольше держать, потому что объем воды хороший. Им есть где разгуляться. Ну, видите, красавцы. Вот эта синяя мне прям нравится. Карамелька. Ну, как-то ее еще по-другому называют. Ну, в связи с появлением аквариума у меня, конечно же, здесь тоже произошла перестановка. Диван раньше стоял здесь, но пришлось место уступить аквариуму, а диван развернуть. Но мне так тоже очень нравится. В общем-то, очень удобно на диванчике сидеть и лицезреть на рыбок, и пить кофе или чай, что мы и делаем. Ну, а полочка, как стояла, она такая стала стоять, она, в общем-то, никак не мешает, и растения, я смотрю, кстати, изменения, у меня адениумы, без листьев стали набирать бутоны, вот у них бутоны у всех появляются и там тоже и у других тоже экземпляров тоже бутоны закладывают. В общем, они решили у меня сразу зацвести. И все-таки я связываю это с появлением лампы, которую я повесила где-то примерно недели три назад. И вот за эти три недели они у меня забутонились с Потому что они у меня стояли раньше в другом месте. А здесь прям посмотрите, вот сколько бутонов лезет вообще. Вообще везде вот у всех адениумов появляются бутоны. А если где-то вот лысики были, у них появляются новые точки роста. То есть отлично. И еще, конечно, радость у меня Стрелиция, посмотрите, выкручивает лист новый. Это вот после пересадки. У гордении очень много бутонов появилось. Она у меня, можно сказать, вся, вся в бутонах. У нее на каждой этих бутонах появляются. Гардения вот у меня в новом кашпо, она прям очень сильно, посмотрите, и рост пошел, и бутоны, то есть ей понравилось вообще новое кашпо. Жду, не дождусь весны, потому что плотно прям займемся адениумами, то есть пересадка, обрезка, какие-то прививки, то есть это все впереди. И вот посмотрите, какая красотка, бугенвилия. Очень крупные прицветники. Вот она у меня над диваном свисает. Такая ветка. Вообще красиво смотрится. Ну и там тоже на окне у меня бугенвилец идет. Год только начинается. И впереди нас ждет очень много нового и интересного. Увидимся в следующем видео.